Мужики всем здорово. Короче, съездил в магаз, купил еще одну вот такую и купил прямую. Но она тоже литиевая, она не металл. Поменял шланг, заменил вот этот. Там у него внутри я не знаю, как бы не восьмерка. Вот, а вот здесь по крайней мере. Да и здесь тоже что-то такое который с бака шел, да, заменил. Взял 20-й. Внутренний. Внутри 20-й. Снаружи не знаю, какой. 20, 20 на 29. Что-то тут 16. Какой-то ГОСТ. Ну, короче, одел сюда на резьбу. Потом закрутил. Резьбу смазал герметиком красным. Вот, Чтобы подсоса воздуха не было. Давления здесь никакого. Здесь то же самое. Сделал также же. Все, нигде не сопливит, нигде не течет. Перестала пениться масло. Масло я долил, сейчас оно чуть больше половины бака. Ну, литров где-то примерно 6 в баке. Вот, перестала идти пена сразу. Вот. Что еще? Здесь все поставил, ну пришлось еще раз поменять прокладку вот здесь подтекало из под прокладки но сейчас все замечательно Он У меня минут 20 на работал с рычагами уже наигрался и два рычага и и туда и сюда и так и сяк в общем отлично теперь можно ставить генератор кидать электрику и все и готово готово вот как то так сюда внутрь вставил мужики пружину вот такую вот такую пружину. У меня такие пружины есть. Это с воздушки. Пружина, она внутрь как раз в трубу влазит. Вот. И по длине она то, что нужно. Сделал специальный зип, чтобы можно было отодвинуть вот эту, в случае менять ремни, вот эти, чтобы вот эта вся система могла отодвинуться вместе с насосом. Снять только аккумулятор, отключить его, и вся эта система снимается. Вот. Это для того, чтобы он нигде не ни схлопнулся. Шланг, она вот отсюда и аж до самого сюда пружина. Вот по всей длине стоит. Как-то так. Все протер, нигде не сопливит. По крайней мере, этот узел был самый противный. Ну уже все замечательно. Так что можно крышечку уже закрывать. Видно, было мало масла. Потому что пятишку она рассосала по цилиндрам, по, этому, по всей системе. И тут было мало масла, плюс патрубок по тонкий. Поэтому масло пенилось. А сейчас все отлично. Вот, как-то так. Что еще? Все. Продолжаю собирать электрику. Все закончилось собирать даже сидушку прикрутил наглухо все это капец с электрикой разобрался вот такая вот кнопушечка клац все загорелся габарит вот она габарит они центр не светится а по кругу так потом покажу и сзади вот еще такие два стопака будем ловить все, это назад посветить на дворнике на среднем положении это вот свет выключено включено да вниз на дальний тот же самый свет горит раз два вот так вот и эта же кнопка она вырубает полностью питание на свет выключает габариты выключает свет Задний свет, то есть, если забыл где-то рычаг, ее щелкнул и все. Все это через предохранители идут. Сначала кнопка на предохранитель, а потом уже все остальное. Ну там три предохранителя. На, каждый, на каждую сторону свою, плюс центральное. Вот, как-то так. Все работает, все крутится, вертится. Вот, как то так вроде ничего не забыл все прикрутил болты колесные добавим а стояло там на два по два болта все все четыре все четыре 4 на 4 все четыре мне кажется колесо пустовато или слишком тяжелое, или слишком пустое колесо просила вот, хотел взвесить не знаю как его взвешивать конечно. Потому что если его сейчас куда-то как-то... Ну, пошкарябается. Не буду, короче, его взвешивать. Не вижу смысла. Ну, вот. Человек а захочет узнать свой вес, разберет его и, и перевесит каждую запчастюлю. Я уже задолбался с ним. Потом еще его подкрашивать не хочу. Этого достаточно. Вот. Как-то так. Все. Можно... Выгонять и отдавать. Человеку пускай забирает тарахтаришку. Будем заниматься другими вещами уже. Более интересными. Вот такие вот дела. Итак, мужики, нацепил мотоблок, чтобы проверить навеску под нагрузкой. Вес мотоблока 85 кг. Одногруппники помнят, я на весах его взвешивал, показывал вес с фрезами. Вот. Некоторые говорили, зачем ты вместо того репа сделал этот цилиндр верхний. Мужики, Но ну, если что-то делается, значит, это делается не просто так. Э, я думаю, понятно, да? Вот. Давайте сейчас попробуем под нагрузочкой. Проверим вот эти все моменты, как он будет себя вести. Ну, заодно насос еще испытаю, посмотрю, не сопливит ли он под нагрузкой. Вот, как-то так. Я думаю видно было, да? Как можно нежно регулировать центр. Можно вообще его там по миллиметру. Я думаю понятно я думаю понятно все он навеска выдержит 150 и 200 килограмм я уверен э, вот в этой всей конструкции поэтому с этим вообще никаких проблем не вижу но ну, единственное что может быть не на холостых 2 200 будет поднимать а надо будет немножечко газу давать чтобы двигатель не душился ну соточку на холостых э, выжмет э, легкотня для чего делся еще раз повторюсь, центральный место Талрепа, центральный цилиндр. Для того, чтобы сюда в дальнейшем человек сделал себе ковш. Обязательно. Вот. Это мега удобно, плюс он будет с отвалом, то есть с выворотом, да, где можно где-то подъехать. Для того же самого отсева, отсева там, земли черпануть или еще там чего чуть приподнять куда-то отвести и высыпать его не, не в прицеп загрузить а просто перевести с места на место где-то распланировать никаких проблем с этим нет потому что кузовок все равно тракторку нужен У меня даже вот на малыше я сюда бы сюда конечно поставил бы свою бочку но она немножко там надо переделывать крепление потому что она бочка делалась под мою навеску под мой трактор здесь немножко все по-другому подобное я видел на канале по-моему мини трактор 43 кажется 6 дней назад видос вышел такая же конструкция вот по такому же принципу ну там правда ковш <с> по-моему на 380 литров человек сделал или 360 я точно не помню там конечно ковш конкретный но ну, здесь надо его сделать в три раза меньше как-то так А вот поставить фрезы зацепить мотоблок и спокойно можно фрезеровать где-то какой-то участок на первой скорости на холостом ходу хватит ему вполне работать фрезами тем более есть плавающий режим Вот. Как-то так. На этом, пожалуй, наверное, и все. Буду заканчивать. Буду звонить заказчику, пускай приезжает, забирает тракторок. Еще раз повторюсь, начинаю новый проект, за которым уже соскучился, честное слово. Вот. А вот вертолет большой. Все, мужики, всем пока. С вами был Санек, еще увидимся.